На радость э, завистникам Леброна Джеймса Кливленд играет ни шатка, ни валка. Причин этому много, э, но главное, наверное, просто лидеры команды еще не привыкли друг к другу. Они потихонечку притираются, какие-то настраиваются новые игровые связки, какие-то новые схемы э, рисует Дэвид Блатт. Поэтому в принципе ничего удивительного в этом нет. Хотя, конечно, американская пресса всегда э, рада раздуть из мухи слона. И там, после трех побед на старте уже трубит о том, что есть какой-то конфликт между Леброном и Кайри Ирвингом, что Леброну не нравится, как ведется нападение Кливленда и так далее и тому подобное. Если же говорить о третьем лидере Кливленда, Кевине Лаве, то пока он производит двоякое впечатление. И, наверное, в его игре пока тяжело заметить, что это один из топовых тяжелых форвардов Лиги. Причин э, для беспокойства, по-моему, их пока нет. Необходимо посмотреть хотя бы 20-30 матчей, чтобы понять, что у этой команды получается, что не получается, и тогда можно будет оценить их взаимодействие и работу Дэвида Блата. Э, но, тем не менее, бывшая команда Лебро на Майами смотрится очень хорошо, и Крис Бош с радостью подхватил знамя э, лидера. И Пока вполне уверенно ведет эту команду к зоне плей-офф.